Всем привет, дорогие друзья и хорошего вам настроения С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-героев Так, геройские задания, просто задания Ребят, нанесите 30 урона растениям героем. Так, дальше идет Разыграйте три горошины и разыграйте игру мозговитым зомби героем Разыграйте три горошины Ну что, тут только одно, ребят, напрашивается у меня Зеленая тень Со своими горошинами Попробуем Так, нам дают разгромы Кстати, да, друзья мои, я накопил тысячу самоцветов Поэтому сегодня будем покупать паки М -м -м -м -м -м. Уберу, пожалуй, вот это пока и вот это этого жалко, конечно, выставлять, потому что мне кажется, у него будет валун. А может быть не будет. Но скорее всего будет. Но не сейчас. Сейчас он, конечно же, не сможет ничего сделать. Угу. Смотри, что творит. Бэмс, бэмс. Ага. Бомбить его? Я пока, наверное, не буду, ребят. Вышел. Так, а что он вышел-то сюда, ребят? Кого он сейчас бомбить будет? Даже так... Шесть здоровья у него, да? Давай своего тренера ставь Нет, ты не стал ставить тренера. Кого мы уберем, ребят? Мы, наверное, уберем вот этого. че вот это ему дало, я не знаю, ребят Ой, прокачивает Даже не видит че кого Зачем, блин А может видит Да придуряется, не знаю, ребят Так, ну что Поле ставим, да И галактический орех В принципе все А, убивает все-таки, да Вот этого ну это глупо Да все, все, все, все, все Разгром, хорош, успокойся нафиг Это уже, это уже Не смешно нифига Плевок И плевок И все Слушай, а горошин то я не разыграл Я разыграл фас фасольки всякие но не горох М Да. Горох, у меня там горошины эти Кстати, подожди, а сколько у меня вообще горошин? Две Две горошины Hello. Чтобы создать, нужно тысячу Нет у меня такого... Вот это вот, я думаю, что, наверное... Перебор небольшой, да? Хм. Да, я даже как бы не знаю, что тут еще можно поставить, может быть, этого. Или этого? М -м? Как скажешь, я вот... Возможно, друзья мои, я сейчас себе просто-напросто навредил, убрав этих двух парней. Так, у нас здесь идет Нептус. У нас идет Нептус. Первый ход у меня вот только кто? Ну давай я его поставлю. Естественно у него наверное есть осьминог. Не то есть, есть, а вон вон куда ставит. Ну уставит туда, хм. он его хочет прокачать, или, или что он с ним хочет сделать? Привет, Рай, хорошие игры. Спасибо большое. Я его могу выкинуть, в принципе. Это ваш что ли, а? Сделаем так и так. Поехали. Чё броня-то не ставится, а? Так, ну сейчас кого бы он не поставил, мы его выкинем Ах ты, гаденыш Посмотрим, кто у него тут Зомби с кровожадностью, да? Так. Угу. Короче, делаем следующим образом. Так. И вот так. Ага, вон у него кто. Ну зачем вот это-то? Ну сюда ему придется амфибию поставить. Четыре-шесть <clears throat> Привет, Фертипой Фертипой Давай, короче, сделай вот так вот Поехали, так И, наверное, вот так Угу Интересно, кого уберем, а? Я бы хотел, конечно, осьминога бы вот этого Е! Yeah. Мм, mm, как хорошо-то, друзья мои А сейчас все будет, наверное Ой, еще и это выпало По-моему, все Песенка спета Так, сделал дальше А дальше-то что? Вот как Все, да, на этом Тогда сделаем следующим образом Блин, там у него Я не помню, что там у него будет Пим-пим-пим-пим-пим-пим. Поехали. Ой, зря ты это. ой зря ты вот это вот и сделал, ты, конечно, парень. Ну, а дальше-то что? Мне сейчас любой горох поставили кого-нибудь. Ой, тем более еще и вот так вот. Ну что ты вот сделаешь? Ну как ты прикроешь ту свою жопу, а? С пища. И это все, да? Это все, на что ты был способен? Ладно, ребята, разбомблю я его. Не поможет, не поможет. Если ты ставишь, как надо было ставить сюда И все Давай, до свидания Но опять же, ребят, по-моему, с горохом-то <кхм> Не получилось у меня ничего А, не, все отлично все прекрасно. Ошибку нанесите Дриссанис урона растениям героям. А, понял. Выиграйте игру мозговитым зомби-героем. Мозговитым зомби-героем. Мозговитый. Это, по-моему, вот этот парень, да? Мозговитый. Угу. Этот у нас мозговитый. Ну, куда же без профессора моз мозговая атака? Ну, понятно дело. Ну, я не знаю. Давай попробуем сыграть за... Как его звать? <с> <с> Из головы вылетело, как этого зомби величать. Что за колода у нас там? Ну, блин, я даже не помню. Че, вот это начинается, да? Фу, флагоночка называется. Когда ждешь, ждешь и не дождешься, М -м да, попробуй сейчас глянуть, ребят, что за колода здесь? Хм. А вот это вот зачем мне столько? Я что-то не могу понять. <звы> Ландшафты есть. Ландшафты есть. Ландшафты есть. У нас также есть и это... Бонусная такая. У меня всего один заморозчик Ой, не знаю, ребята Напортачил, сейчас там понаизменял В себе непонятно чего Не в лучшую сторону Само собой Ну смотри-ка, мы нашли кого-то, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой! Капитан Огонек, Высшая лига. Здравствуйте, блин, я ваша тетя. Да я уже даже пред... Я даже знаю, на чем он будет сейчас играть. На мховых комочках, скорее всего. Либо на этих банановых динозавры или как они там зовут их. скорее всего ну что тут поставишь давай вот так вот сделаем наносит 3 урона секешь что он делает а если вот так поставлю так ну ему крышка понятное дело там пускай не обращается это у нас от пяти идет давай так Блин, огурец не в тему Ладно Огурец не в тему, конечно, здесь Что, выкидывать огурец, что ли, получается, нам надо? Угу mm -hmm. Давай выкинем тогда этого хмыря отсюда Теперь же, ребята, это огурец ему достал Я больше уверен Сейчас будем думать Сейчас будем что-нибудь думать что же поехали Как у орех Так, ну что, надеюсь, сейчас сработает у нас что-нибудь Давай сделаем так Так, не забывай, что у него пикалинат этот будет. Так, три. Все, да, на этом Давай, наверное, этого выкину сюда. Найс, сделаем так вот Поехали Смотри, у этого гаденыша сейчас еще сработает защита, а? Нет, не сработало, ребята! Акулочка, ребят, сыграла свое шикарное, так сказать, дело Не зря я ее все-таки приобретал Фух Так, что там, нанесите три единиц урона Нам одной единички урона не хватило, да? чтобы выполнить это задание. Ну, я думаю, что можно его попробовать. А Давай попробуем за разгрома. Да, я знаю, ребят, сложно за разгрома играть. А, тем более вот этой колодой, которая у меня здесь на Гаргантюа, причем на ранней игре в последние разы мы проигрывали этой колодой. Ну что так долго? Что так долго ждать? Ну, я не понимаю. Ну, ну чего тут ожидать? М -м -м. Блин, и как на зло вызвали мне... М -м, дали мне цитрона. Это вообще прям, ребят, не камильфо, если честно. Это прям вообще не камильфо. На бабах, как всегда, да? Ну, понятно, ребят. На бабах, Мм, <связи> поехали. Давай так поставим. А он хочет? Что он тут <кхе> затеивает, а, друзья мои? А вот так вот, да? Так, ну что это... Это даст нам безумие давай сделаем так короче и вот так поехали Могилы у него наверняка есть. А что он там может сделать, а, ребят? Сейчас работает защита у нас, я понимаю. Точнее, не у нас а у него. Нет, у него не сработала защита. Ты заколебала? Ай, пробьет! Наберешься, нахапает, а? Если все будут выставлять, буду получать урон угу. Все-таки разбомбит мне, да? Получается Вот этот это вот гад сейчас наберет, нахапает Тут сработает защита, блин, даже Даже не воспользуюсь этим хмырёнышем-то Самое обидное Набрала. а Давай сделаем так И вот так Ну, заморозка, это не страшно, ребят Да, да хоть ты за, за это, за прокачивайся Ему крышка все равно вот, э, вот этому кранты, ребят Ну, и нам, наверное, тоже будут кранты. Все. Все, по ходу дела, да? Давай сделаем так. Этого скинет. Нет, этого. Эй, тетя ти чего? Давай сюда поставим. Ну ты понимаешь, что мне кранты, ребят, да? Все. Тут я даже уже и так понял. Я ему не дам. Наслаждаться победой Все, ребят, 30 единиц урона нанесли И теперь Сделаем ежедневку Ранний доступ Самозванцы разнообразят Стратегическую колоду заморозга Высокие волны шумное веселье И не переживайте, если их сразили Ведь они всегда приходят с друзьями Ведь они всегда приходят с друзьями Это они меня учешили, что-то так, или что? М -м -м -м. Вот это наверное уберем. Они всегда приходят с друзьями. Сейчас что-то будет, ребят. Минус один, минус один на земле, да? А, вот как. Погнали. Ну что вы мне вот этих ханориков то дали Ну ядрен-матрен ну гриб, Вот хорошо, ребят, что этот гриб Иди сюда Или лучше нам сделать Лучше, наверное, вот так вот Давай так сделаем. Да, ладно. И сюда сейчас, да? А у нас пошел добор. Э, давай я вот так поставлю. Вот так. И вот так Достало почему тебе, парень, не... не, не так Почему-то ты немножко не так сделал, как надо было Надо было вначале этот гриб поставить, потом этот Обидно Что распетрушил ты мне всех Пацанчик, очень было сейчас неприятно. И ландшафт нет? Нет, нет, нет, нет. Не ландшафт, друзья мои, далеко не ландшафт. Вот у шлепа, а? Заморозку я пока делать не буду. Зачем ее сейчас сделать? Памс и памс, а потом уже заморозку сделать можно. Ну -м -м. тогда только так ребят. Тогда только так И заморозку делаем Чтобы не получить урона, я имею в виду Погнали Ландшафт надо менять, ребят Надо было бы менять Давай сделаем так. Да и все пока. Так, это уберем. Ну и чтобы поменьше урона получить, вот так вот сделаем поехали твою налево у него опять ребята блок Ну давай так глянем ну и все, тогда до свидания Прямой наводкой на Грибничок тоже мне нашелся здесь Я перец, ребята Разнес в хлам просто Решил он там пособирать мне грибочки Так, ну что, друзья, прошли И теперь, и теперь что? Теперь идем Зака... э, Подожди за наборами э -э -м -м Можно было бы, в принципе, и здесь приобрести Можно было бы Тут тоже хорош хорошие, ребята, карты есть Давай, наверное, этот возьмем Потому что мне вот это вот надо бы Цветочек Так, этот, да, смотрел Ну что, приобретаем Ребят Одиннадцать паков Вскрываем Фух, была не была Хоть какая-нибудь легендарочка, надеюсь, выпадет мне Фига себе Так, редкий, пошли что тут дофига он надавал нам, конечно, карт Так, танцоры Гаргантюа выпал Мега редкие есть Каркадирчик, это, кстати, хорошо Подсолнух Да ладно, ну вы серьезно Вы вот вы это сделали специально, гаденыши, да? Они мне дали очень много вот этих вот карт Необычных Но зато легендочку не дали Ну, ребят, ну что я могу сделать? Вот пожадничали они ну что, я в свое время буду закругляться, друзья мои. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.